Блин, а какую ты хочешь, чтобы я сегодня тебе сказку прочитал? Ну, не знаю, какую-нибудь. Какую тему? Ну, думаю, на сказочную. Ну, сказочную, а какую именно из сказок? Лесную, пляжную, например, космическую, воздушную. Космическую. Ты хочешь послушать сказку про древний космос? Давай. Тогда удобнее ложись, и будет сказка «Как быть хорошо в космосе». Это первая часть. Сказка «Как быть хорошо в древнем космосе». Голова первая. Где-то мы жили очень далеко. Это было очень далеко и очень давно. Раньше даже не было компьютеров, тостеров, телефонов. Раньше такого даже слова не знали. Раньше самое крутое изобретение было рулетка. И в это время придумали космические аппараты. Это мы сейчас считаем, что это круто, все классно. А раньше это было волшебство. Раньше люди мечтали придумать зеркальце самообранку, чтобы разговаривать на расстоянии. Вот эти люди так и умерли и думали, что никогда так не будет. А мы полетим сейчас в космос, в древний, в древний космос. Когда еще жили еще другие земляне, это была Земля номер два. Там жили другие люди, похожие на нас, но думали по-другому. И Земля вроде как выглядит сдалека такая же, как у нас, а она на самом деле совсем другая. И сейчас мы полетим в космос. Через три тысячи лет мы прилетим. Но во время этого в космос на Земле наши придумают телефоны, компьютеры и всю прочую технику. Пока мы летим... Люди уже забыли про нас. Они думают, что мы умерли за столько лет. Но они ошибаются. В космосе время идет совсем по-другому. Время идет по другим чередам. Время идет по-другому. Они там через время состарятся, умрут, а мы еще будем жить. Потому что чем быстрее мы движемся, тем мы дольше живем. Чем медленнее, тем меньше живем. Такая физика, людям еще не понять на земле. Это мы живем здесь и понимаем, почему мы еще живы. Вот мы видим какие-то камни, пролетающие мимо нас. Они очень странного образа. Похожи на какие-то кам мечные камни. Это очень похоже на звезды. Нам надо как-нибудь от них увернуться, потому что они могут проткнуть наш корабль. Это сейчас вы не знаете как бы вы это сделали. а в древности все мы изучали, понимали вроде бы как вам кажется камни очень быстро летят. ерунда если резко дернуть руль, то вы легко вернетесь от всех этих камней. А вы как думаете, откуда мы знаем, что у вас на Земле происходит? Да, мы тогда умели рации придумать, у нас рация, и до сих пор у нас связь есть. Но правда, эта операция секретная, никто из людей, из других не должен знать. Поэтому только знает три капитана старых, передающие поколение из поколений рацию, и мы говорящие с ним. Да, каждых 10 лет мы нового капитана встречаем. И говорим, объясняем ему, что как. Нет, они не стареют, не умирают за этих 10 лет. Просто эта профессия сложная, и надо все время нас... стоять. И они отдыхают, потом опять возвращаются. И так меняются. Мы очень мечтаем познакомиться с другими землянинами. Просто эти люди такие, наверное, интересные, такие умные. Наверное, умнее нас намного. Вот мы познакомимся. Они, наверное, не говорят на таком языке, как мы. Ведь не бывает в мире все одинаково. Все разное. Мы разные. Не бывает одинаково ничего. Они, может, нас называют по-другому. И, может, наша планета не Земля. И их планета, не Земля. Они, может, по-другому как-то назвали нас. Вот когда-то мы прилетим и узнаем, что же у них там творится. Главное, чтобы нас не убили. А сейчас мы ляжем и древнем немножко. Что и мечтаем и предлагаем сделать вам. Поспать немножко и увидеть хорошие сны. Вы можете представить на месте нас, как вы летите в космос. Ведь если вы... Хорошо подумайте, поизучайте архивы, вы же можете найти, что Земля вторая и правда существует. И мы и правда к ней летим. Летим, чтобы познакомиться с людьми, которые, может быть, даже не подозревают, что существуем и мы.